Так, вот мы поехали на пасеку и хотим показать целое поле подсолнечника. Мы ничего не выдумываем, подсолнечника у нас много. Да нет, просто люди говорят, типа он уже отсел. Кого отсел, то вот он цветет весь еще. Но он вообще что-то это, все лето считает, цветет и цветет. значит газетку Аргументы и факты за 24-30 августа этого года, 22, -го, номер 34. Вот тут есть алтайская вставочка. Значит, и такая небольшая статейка: Как выбрать мед. Я буквально зачитаю по-быстрому. Как отличить натуральный мед от синтетического? А то сейчас столько предложений не попасть бы на медок с пестицидами из, из города Заринска. Значит, кандидат биологических наук. Алтегу Максим Куцев рассказал, что продукт следует покупать на официальных ярмарках или в магазинах Там продавцы могут предоставить ветеринарные сертификаты К тому же пчеловоды дорожат своей репутацией, не будут предлагать некачественный продукт Точка. То есть если это настоящий пчеловод и он занимается уже несколько лет, там никакой фальсификации естественно не будет а вот покупая мед с рук, у непроверенных продавцов есть риск получить подделку. Чаще всего мед фальсифицируют, чтобы он не засахаривался. То есть, чтобы он был жидкий, он будет там весь год стоять и почему-то не засахариваться. Недобросовестные пчеловоды могут смешивать хороший мед с так называемым синтетическим медом. Иногда его просто собирают незрелым, не дожиждая завершения процесса ферментации. То есть, зрелый мед это когда пчелы закупоривают рамку, правильно? Да. Запечатывает рамку. и Тогда он уже в это. Дальше. Такой продукт тоже не будет засахариваться, так как содержит много влаги. Когда мед э, еще недозрелый, вроде, ну не вроде, а его проще быстренько рамки покидал, накачал, не надо их скрывать там, каждую рамку. Вот. Соответственно, бывает там и мед дешевле продают, и вроде он не засахаривается. Тем временем засахаривание – естественный процесс, это кристаллизация, содержащаяся в меде глюкозы, отмечает Куцов. Что касается пестицидов, которыми фермеры обрабатывают поля возле пасек, то они вряд ли будут содержаться в меде в опасных количествах. Сейчас сельхозпроизводители используют пестициды, которые быстро разрушаются в окружающей среде. Ну, в основном все стараются использовать пестициды. Органический, натуральный, который там э, разрушаются в течение двух-трех часов. Но они дорогие? Ну, как бы вот все более и более тенденция такая, что э, фермера переходят на именно на такие пестициды. И вот у меня вопрос такой может ли э, с одной качки э, мед быть разный? Значит, давайте я начну как бы издалека. Зачем мы приехали? Значит, э, некий Сергей Васильевич, подписчик нашего канала? приобрел у нас мед и, во-первых, задавал очень много вопросов, можно сказать, один из первых, мы уже несколько лет мед продаем, но у человека было очень много вопросов недоверительных, вот. мы ему отвечали, все как положено, но это клиент, он может, как говорится, имеет право задавать вопросы, по всей видимости, по всей видимости, человек, может быть, не хотел смотреть наши ролики, там, читать что-то, может, ему некогда, не знаю, потому что все те, кто видит наши ролики, как вы тут работаете, как мы чем занимаемся, у них вопросов не возникает. Вот. И, значит, когда я сфоткал, в машине стояло 30 банок, и некоторые банки были разного цвета мед. Поясните, пожалуйста, может мед быть разный с одной пачки? Конечно, может быть. Мы вот качаем, у нас 130 семей, качаем и наблюдаешь прям как, э, даже когда рамку распечатаешь, видно. Значит, один темнее, другой светлее, потому что пчелы у нас стоят дома, мы их не вывозим к полю. Если бы мы вывезли, допустим, подсолнух, там бы был больше подсолнух, или там еще какая-то трава там домник, или но он у нас стоит дома. И одна семья летит на то поле, другая на другое поле. Поэтому мед разный бывает. Даже в одной качке. И вот когда сливаешь медогонки, его видно, на глаз даже видно, он разный по цвету. Но разделить его не разделишь, и где-то попадется больше такого меда. Вот, где больше глюкозы. Вот, пожалуйста, первый нынче. Мёд первый, и он уже очень твердый. Самая первая качка, да. которая уже засахарилась, да? Да, здесь это. Угу, угу, Сейчас, сейчас, сейчас я Значит, здесь много тут, А тут она уже, вот, вот. может быть, не ломать ее? Ну ладно. Угу. Открой, открой. Всё, она уже закроется. Угу. Прекрасный мед. Прекрасный. Скажите, светлый мед с каких цветов? Ну, здесь с парцета может быть мед. Потом с суетки крестоцветной. Потом с доника. Это крестоцветное, с крестоцветных цветов мед быстро. В течение двух недель-трех он кристаллизуется. Подсолнух, да? Подсолнух тоже. Но подсолнух будет должен быть попозднее. Здесь только начало подсолнуха. Тоже. У нас нынче поля близко есть брошенное поле с этим, с репкой. Вот видите, как он берется. Очень тяжело. Но мед-то вкуснейший. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Это да. Поэтому никаких тут подделок. Если я пчеловод с таким огромным стажем. Какой стаж у вас? У меня стаж где-то 40 лет. Это моей, моей, моей работы лично. И в подмосковье. Но с 5 лет... С пяти лет я нахожусь на пасеке, потому что у меня мать стала работать пчеловодом в колхозе. В колхозе. Новая заря назывался Потеряевка. Новая заря. Вот. Когда мне было пять лет, она начала работать пчеловодом. Окончила тарменские курсы. Там 6 месяцев училась. И она приняла пасеку и работала. Поэтому. Я с мамой очень много работал на пасеке, помогал, прежде чем начал свое. Понятно. Значит, вот, например, вы целый день качаете мед. В медогонку у вас вмещается четыре, да, рамки или сколько? 4. То есть, получается, даже одна закладка будет отличаться под цветом от другой. Правильно? Может быть. Нет. Одна, одна закладка не может. Мы выбираем, выбираем допустим, 8-7 бывает, 5 зрелых запечатанных рамок. С, вот, с одного улицы. С uh одного -huh, uh -huh. магазина. Мы его откачиваем. Берем из другой семьи. Вот, тоже зрелых. Мы же не можем весь забрать. Там есть расплод. Там есть не до не, запечатанные рамки. Поэтому берем, берем рамки только запечатанные. Угу. Вот, откачиваем от второй семьи, от третьей, так по очереди. Но вот сейчас, осенью, когда вот мы сейчас снимаем магазины, там мы вынимаем все рамки. Вот, ну, тоже оставляем, и там уже больше мед, медом с запечатанным медом бывает еще остается там рамочка с расплодом мы ее оставляем бывает еще не недозапечатан тоже оставляем но тут уже больше с одной, mm -hmm. с одной семьи получается рамок бывает 10 это самое, 9 mm -hmm. ну вот мы сегодня будем выбирать рамки можете посмотреть mm -hmm. я просто хотел вот в том числе для Сергея васильевича сказать что мед разного цвета бывает э, в течение одного дня да, можете это, и он будет мы будем разливать по банкам и он, он может быть разным, разным, разным, да, разным потому что я же говорю в что, каждой семье может каждому, быть разные да, да. потому что одна семья летит в одну сторону другая в другую на другое поле у, -у, -у. у нас деревня небольшая вокруг э, поля и поэтому они летят вот наблюдаешь когда одна семья туда, другая на север, третья на восток летит, поэтому где они на их находят? Нет, там их Сейчас Нет, там. мы по дороге видели поля гречихи, видели здесь рядом поля подсолнуха, вот, ну и там еще чего-то много. Да у нас меньше это самое, вот, гречиха прям вокруг деревни. Ну. Я думаю так, что полеводы поняли, чтоб. Пчелы хорошо опыляют гречку. Конечно. Из гречки очень большой урожай. Поэтому они стараются посеять побольше около деревни. Mm -hmm. Вот, пожалуйста, вот мед качали мы позавчера. Mm -hmm. вот, mm -hmm. mm -hmm. В нем, он с красна, здесь много гречки присутствует. Вот. Но она тоже закристаллизуется. Буквально, может быть, вот... Осенний мед он быстро тоже кристаллизуется Буквально, может, дня, недели через три, он тоже станет густой да. Но он станет не такого белого цвета, он станет серого такого С, темной, с Поэтому вот, А вот чем не больше глюкозы, тем быстрее мед сахарится mm -hmm. Ну, это в народе называется сахарица а вообще ну, оно, называется, кристаллизуется. кристаллизуется. Ну, вот вопрос тогда следующий. Хочу, чтобы это вашими устами было произнесено. Почему, значит, вот для Сергея Васильевича, значит, который написал конкретно мне, что, говорит, вы там или ты натуральный мошенник. Значит, ему был отправлен мед 12 банок. 6 из них он попросил светлого меда, 6 из них темного. И когда он получил мед... А у меня дома произошла такая же штука Светлый мед у меня засахарился, закристаллизовался А темный вот стоит вот, ну, плюс-минус в таком состоянии Вопрос теперь вам, почему это нормально? вообще бывает такое? Нет, почему один мед пришел к нему уже твердый, а другой еще жидкий? Да, это сказать, особенность меда с разных трав вот, С разнотравья, вот, с гречейхи там он дольше не кристаллизуется. А вот с крестоцвета он кристаллизуется быстро. То есть Но это нормально? Это? это нормально. Поэтому вот даже в статье и даже в интернете объясняют людям, если мед долго не кристаллизуется, это наоборот подозрение, что он сфальсифицирован. Вот. Или либо недозрелый. Люди, пчеловоды некоторые, особенно молодые, начинающие, чтобы быстрее продать, чтобы быстрее, как бы сказать, деньги иметь, они и легче. Его же не надо распечатать рамку, да, да, это да, очень да. затратно. Трудоемкие. Трудоемкие тех, да честно. мы нынче даже линию купили, чтобы по распечатке. Вот. Они быстренько его откачивают, я спрашиваю, почему вы так делаете? Ну, людям же, говорят, надо жиденький mm -hmm. Вот у и получают жиденький мёд. Вот мы в Карелии отослали тоже нынче 8 куботейнеров. В то же время, когда ты у нас брал, 8 куботейнеров. Mm -hmm. Он, значит, вот ну в Карелии он шел где-то 15 дней. Работаем мы с тем товарищем уже много лет. Он жил в Москве, а сейчас в Карелии. Вот. В течение того года он 10 куботейнеров наверное взял, потому что в кубатейнеры 8 трехшитровых банок наливается. И нынче вот 8 мы ему отослали. И он это самое вышло тоже фотография 2-3 кубатейнера, ну, вязкие, но не кристаллизован Белый, вот так же mm -hmm. Ну тут. Так вот получается, это, это не от пчеловода зависит, и не от пчелы, это от природы все зависит. Это все естественно. Естественно, и как да. раз наоборот именно этот признак вот того, что. Им, да, признак того, что это прекрасный мед. И поэтому зачем фальсифицировать кому-то мед, если у меня его натурально как бы сказать, излишки получается. Ну, у человека шло обвинение, что мы продаем прошлогодний мед. А зачем продавать прошлогодний мед, когда нынешнего, нынешнего много Если да? нынешнего снимите при входе там столько кубатейнеров стоит. Да. Но если бывает мы и прошлогодний продаем, если остается, но мы его снижаем цены да, и честно успел. говорим. Потому что зачем мне это? Хотя. Хотя, через, допустим, полгода можно не отличить. Это разницы никакой, но до идеи, кажется, Никакой не разницы сказать. нет. Поэтому, не поэтому вопрос тут даже не может стоять, что кто-то сфальтифицировал да. Это просто, как сказать... Недопонимание просто человеческого да, да, и... Нет, ну люди правильно, если они не, не касались этого... Они вот смотрят, вот это из Карелии тоже, говорят, мы с сыном на базаре пришли, вот, это самое, у нас помаленьку берут. А рядом, говорит, из бочки кран открывает, открывает, кран открывает да наливает. Ну, это что? Это значит, естественный мед выходит, если он жить? Это же глупость. Или одна у меня гостья была с этим... Говорит, у нас на базаре ма... а что такое говорит, маточное молочко? Я говорю, ну пойдемте, вот мы сейчас пчелам пошли, я покажу, что такое. А как раз пора райливая шла, ну, в середине лета. Ну и говорю, вот смотрите, ну, маточное молочко, это когда пчелы скармливают матку. Там маленький такой, ну, вот такой примерно, вот, типа желудя маленького маточника. Ну и там я показал, сколько там молочка, там, ну, там граммульки, я не знаю, грамма там даже нет. Она говорит, странно. А у нас, говорит, в этом. Я говорю, возьмите, покушайте, вот взял, дал, покушал. Вот. Она говорит, странно. А у нас, говорит, на базаре, и, говорит, и большой шестилитровый кастрюль, то есть шестиведенная кастрюля черпает половникам и наливает маточное молочко. молочко Я говорю, вот сейчас посмотрите, как я его могу набрать. Литр даже я не могу набрать его за лето. Вот, вот. кипеть. Ну, оно же дорогое, ну, конечно, оно полезно очень. Ну, во-первых, маточное молочко, чтобы собрать, его надо... Срочно в морозилку, чтобы температура была не, не выше минус 20 градусов. там охраняется. Тогда она таки сохраняется. Качество. Mm -hmm. Mm -hmm. А это же, ну вот так вот людей разводят. Понятно. Поэтому у людей, да, правильно, много недоверия. Много... Я всегда говорю, вот если бы вы покуп... могли прийти ко мне, я бы вам поставил 3-4 банки вот, разного. Прям в течение лет покушали бы какой понравится пожалуйста бери. но я же не могу на весь допустим <говорит> дать всем одному надо с гречкой вот только гречка все другого только светлый <говорит> это знаете ну, ну а во-первых когда качаешь ну, там нельзя его разделить вот именно чтобы вот и знать где какой ну, чуть-чуть бывает предпочтение людей уже по факту, например, ну, да. говорит, мне говорит по светлее, пожалуйста, а мне говорит потемнее. вот, вот это мы ну, можем сделать. А не некоторые говорят. еще вот, звонят мне, допустим, из Новосибирска, знакомые, Геннадий Павлович, ты мне вот налей как прошлогодний, а ты мне сказал, да. ну как я когда как прошлого ну, ну, ну и вот да, много я беру, у нас Новосибирские постоянно покупали в Барнауле. И вот а мне интересно, да, вот как прошло потому что, ну, как я могу, как пришло годно? Он летит, он с разных цветов, в разное время, и много это зависит. Если засушили год, допустим, очень жаркое лето, он вообще мед такая у него плотность, и он быстро это само кристаллизуется, потому что у него нету влаги, даже mm -hmm. той, которая ведь, Необходимо. Да, да ведь пчел это приносят улей, не мед, они приносят нектар. Это как мама мне говорила, это жиденькая водичка. А чтобы получился мед, они его там переносят из рамки в рамки, сушат, вентилируют. Его. Почему вот придешь летом к пасеке, вот близко даже вот с дороги люди подходят, от нее пахнет медом. Потому что... Они днем наносят этот нектар, а в течение ночи они вентилируют, сушат этот мед. И если, если они, влажность большая, они не могут просушить, и мед долго не зреет. Поэтому да, очень много таких нюансов. Понятно. Мы благодарим Геннадия Павловича. Я, я хочу сказать, что если есть у наших подписчиков какие-то вопросы, пишите в комментариях. И покупайте натуральный мед. Сейчас мы пойдем на пасеку и посмотрим еще раз наши пчелы. Добрый день. Здравствуйте. Ну, это вот карники, они миролюбивые, чем наши. Наши жалятся ужасно. Видишь, все работает без перчаток, а сегодня холодно, ветер северный. Ну да, чтобы... Вытащить это. Ну конечно, чем не теплее, тем, тем лучше работать с пчелами. У нас сейчас и мед холодный. О, вот такие маленькие магазинчики. Ну это вот ну, это полурамки. полурамки называется. Видите, вся запечатанная. Значит, мед зрелый. Но Мед. А если, например, не успеете, ну, бывает так, не успеваешь в это, там, до 10 сентября, и чё? Ну что, Ну чё, Дальше Всё равно работаем. Угу. Под, вот. Подогреваем рамки, чтобы откачивался мёд. Из холодных рамок он плохо откачивается. Бывает по осени не успевают по снегу, сугробы тут. Да ну нет. Это, конечно, шутки. Нет. Но стараемся успевать, но вот. Поэтому сегодня вот у сына день рождения, а ну, приходится работать. Я думаю, что он во всем убел. у него сегодня <с праздник. Да-да, традиционно. 28 августа это самый день рождения. Традиционно в Кава. Ну вот первый раз холодно почему Зато у него есть возможность покушать меда на день рождения. Вообще-то мы ему до дня рождения не даем меда кушать. Ладно, дай бог вам силы но Пойдемте посмотрим дальше еще. И все равно воздух и люди, это самое, пчеловоды, говорят, вы не обращайте внимания, что у меня халат грязный, потому что пары постоянно с пчелами, вот посмотрите, поднимись. Ну как, ну восковой, правильно, да. а какой потому нужен? Потому что пулям прислоняются этим, и, mm -hmm. и это самое, постоянно. И говорят, а потом, птиченьким, так сказать, я парадное делал, чтобы, а так-то... Приходится работать как-то. Но ну, ну, это, по крайней мере, не мазут-то а такая вот эта... Ну, не мазут, благородная, благородная грязь. Благородная, но, скажет грязная. <смех> а это вообще-то вот так, так мараясь. Тут тоже постоянно с рамками. И вроде говоря, старается почаще стирать, но все равно. Зато полезный, долго проживет. Я <смех> думаю, ну, да. Вот видите, это самое. приходится подогревать рамки Там стоит пленка, Ух, смотри ну холодно, холодно, вот видишь, а Это а теплый пол называется, а и вот она под ульями лежит, а и рамки, чтобы не остывали, а там же в семье определенно 36 градусов тепла там, вы а содержит. А, а здесь холодно, поэтому приходится... Но летом мы не делаем, конечно, Ах, жарко А сейчас чуть-чуть? Да, сейчас вот приходится поглядеть, иначе он плохо выкачивает. Ну, я думаю, это не смертельно, потому что тем более, если у них там 36, ну и здесь также. А тоже здесь, здесь, да, здесь. Да, тут не 50 Нет, да, да. А я если ты много, то да. ну, это самое будет платье. Да. Ну. Работу вот этого аппарата мы показывали в прошлом видео, ссылочку под это видео скину, значит, смотрите, если кому интересно, мы вкратце. Как бы показывали но ну, это в том еще в цехе в старом да мы так пробовали да, ну, а сейчас уже в новом цехе ух ты вот это что такое наломали тут вот это вот а это труднее а -а -а. выбрасывали это а -а -а. расплод труднее это тут не Просто... это вот не вот это? Вот, нет? Да, сначала молочко а потом вырастает личинка. Uh -huh. Потому что автоматом тут распечатает, его не надо, поэтому когда руками-то распечатать, чего не трогаешь, uh -huh. Он откачивается и остается рукой. А тут придется через автомат, чтобы его не распечатала, приходится эти личинки убирать. Ну все-таки есть, как это сказать, сравнивать и полегче все-таки со сосудом. Ну конечно, намного легче. Uh -huh. Я даже не успеваю откачаешь. Не успеваешь откачивать рамки тут получается, ну один человек стоит, подчищает где-то там, не захватит немножко рамки, ну, а полурамки, вот, которые маленькие сейчас, вот, вот эти, да. вообще хорошо распечатают. без огрехов, почти что, вот uh -huh. это самое. Ну все, вот так мы побывали на пасеке нашего пчеловода. Значит, уточнили некоторые вопросы, которые интересовали наших клиентов, подписчиков. Я говорю, задавайте вопросы, если какие-то интересуют еще в комментариях. Мы при следующей встрече с нашим пчеловодом еще ему зададим, он ответит с удовольствием. А этот мед отправляется к следующим счастливым обладателям. Вот, пишите заказы любыми удобными способами для вас там на WhatsApp, значит в личку администратору в разных группах это у нас мед это у нас медовая вода мы берем сразу для наших квасов будущих то есть мы делаем квасы весной на березовом соке тут у вот нас угостили забрусом. Очень полезно, говорят, для откашля. Вот, будем пробовать, мы тут как раз немножко приболели. Будем ну все, всего доброго, оставайтесь с больным.